В городе Казань проходит Евразийский форум «Нетворк». Форум собрал участников из большого количества стран, стран Европы, Азии. Форум предназначен для объединения усилий по развитию маршрутов и сетей авиакомпаний и аэропортов. Очень насыщенная деловая программа, как форумы и различные конференции, так и переговоры. Построена интерактивная система планирования встреч, которые могут воспользоваться каждый участник форума для того, чтобы совместно организовать нужную встречу и обсудить с авиакомпанией, аэропортом, либо поставщиком услуг различные производственные вопросы. На форуме присутствует большое количество авиакомпаний и аэропортов из разных стран. Очень насыщенная программа. Форум объединяет до 10 конференций которые посвящены формированию маршрутов, сетей, маркетингу, коммерции, как авиакомпании, так и рапортов. Трехдневная насыщенная программа, большое количество спикеров и интересных выступлений. Компания «Ритспулково» выступает на конференции в качестве участника выставки, представлена стендом, где общаемся с коллегами, рассказываем о передовых технологиях и технологиях тех продуктах и решениях, которые можно использовать в авиапредприятиях гражданской авиации в России и других стран. Кроме этого, было выступление, которое было посвящено информационным технологиям как драйверу развития авиапредприятий. Естественно, современные технологии также необходимо применять и в производственных процессах, в процессах обслуживания своих клиентов для повышения коммерческой привлекательности предприятия. Безусловно, большое внимание также хочется уделить процессам контроля и фиксации качества бизнес-процессов, которые направлены на обслуживание клиентов и которые также распространяются и на внутренние задачи, которые стоят перед каждым предприятием. На сегодняшний день, используя мобильные решения для проведения аудитов, для фиксации результатов э, чек-листов можно в несколько кликов, э, опять-таки, с одной стороны провести аудит, у каждого сотрудника э, рапорта авиакомпании э, сейчас есть мобильный гаджет, который можно для этого использовать, и, конечно же, результаты такого контроля качества доступны в онлайн-режиме. Организатором а, форума выступает Центр стратегических разработок гражданской авиации, ведущая организация а, гражданской авиации, которая занимается а, стратегическим планированием и формированием различных планов по развитию авиапредприятий нашей отрасли. Принимающая сторона Международный аэропорт Казань помог организовать данные мероприятия. Кроме этого, будет проведена экскурсия в аэропорт, где Участники форума смогут пообщаться и посмотреть производственные процессы, как они устроены, какие были модернизации и что интересного есть на сегодняшний день в Международном аэропорту Казани.